Всем привет, с вами я чешский маппер, сегодня я покажу как рисовать реалистичные боллы на Android. Выбрал я Android, потому что на нем сидит большинство пользователей, но скоро я выложу и на ПК. Ну что давайте начинать, сначала нужно взять линейку, и выбрать окружность, после этого наводим лайн толщиной как вам нравится. Теперь смотрим как мы навели, и нет ли тут неровностей на стыке. Если вы хотите сделать геоидный шар. То нужно взять инструмент для овалов и настраивайте его как хотите. Нажимаем на кнопку слоев и нажимаем добавить изображение, а для лютых хардкорщиков можете рисовать сами с помощью кисти. Теперь нам нужно настроить наш флаг под лайна, а затем перетянуть наш флаг перед слоем с лайном. Сейчас прячем наш слой, но не удаляем. Сейчас нам нужно инструментом волшебная палочка выделить область за шаром. Теперь переходим на слой с флагом, и стираем все ластиком. После этого снимаем выборной слой и берем инструмент фильтра. На этом моменте важно после слоя с флагом создать пустой слой, а дальше выбираем параметры стиля, а там выбираем плоскость, желательно плоскость делать от минимальной до средней, но если вы делаете например Германскую империю или Казахстан, то ставьте на максимум, остальное настраиваем под себя. переходим к глазам, снимаем выборочный слой и выбираем глаза, что нам нравится, выделяем и дублируем слой. Перетаскиваем этот слой выше бола, можем красить, Вот мы переходим к последнему этапу, или тени, дублируем слой с флагом, увеличиваем его прозрачность, затем двигаем его, и меняем перспективу, тут настраиваем под себя. Закончив это мы можем зайти в параметр фильтры, севитокоррекция, и делаем все черным. Если у вас как и у меня произошли мелкие баги, то берем черную кисть внимание с максимальной непрозрачностью и докрашиваем. Дальше этот слой мы размываем либо в инструменте фильтра, а в нем размывка, и размывка по гауссу, либо просто инструментом размывка. Вот и закончилось наше видео, можем сохранять его как PNG с прозрачным фоном. Я надеюсь вы поставите лайк, напишите комментарий, надеюсь я вам помог, всем удачи и пока.